что игра вылетела а теперь продолжаем на том что мы где не вижу кого на ай ёп. мне нравится то что игра еле работает получи Блин, я ж в минусе. В жестком таком минусе. Я ожидаю. не знаю. Отскел армейские склады. Так. Где там сидишь? Вали, вали его! Не орите. Чё, все что ли? Да нет очень ра. А ну, давай, давай! Так. так, откуда начать захват? Справа, слева. Да лучи, все, Повудели, давай! Раз-два Сейчас я на вышку и буду их там отстреливать! Я если я вызову. пока никого не видит. <решили> ты. Террорист. Ты умер, собошел. Девай, ты сера! Да? Не выживей, братишка. Бля, бля, бля, Повезло. Спасибо, да, <решили> труп. Стало <решили> еще остальное. Ладно, идем дальше. Оппа. Как же фризить? Надо по бурам смахиваться уже достаточно. Ура, нахрен! Вложись, секльдиавы. Убираем котел, ставим кобра. Все это кобра. Так, кого? Чисто. Чисто. Угу. Ну чисто. Чисто. Никого не вижу. ты блин. Не долго я их искать-то мудро. Давай, навалились и гранули. Кое-что, помню, жопы-то ушли все, ну? Паете, болите, значит. Только я вас не боюсь, я вас ищу. Как? Куда, собираюсь? Ядво. Ядво. Ядво. Давай-ка спортплощадку зайдем. И будем отстреливать всех неугодно. Кого есть, если не видно. Ну вот в конце где-то есть. Никого не видно. прям ситуации девушки как же их но я говорю про свои их тучи тут я почти все зелна уже под нами ну, группировки не видно армии с вода и да, в городе еще есть радар не под нами мы еще также еще небольшая Группа наших есть на, на этом на питера Юпитера. И скоро и армейские склады будут, а за ними уже мертвый город. <как> Черные слизины. Старайтесь поближе к нам быть. У нас больше шансов выжить. Ты Где он есть? Как-то это можно было сныкаться. Вообще никого не вижу. Вот этот? Вы его как-нибудь, это, хераните? А мы идем сразу же захватывать лагерь вниз. база пойдем на лагерь внизин <звук> печально то что разрушенный трансформатор что не можем его потому что этот куда-то убежал его убить надо не убьешь, убьешь. Волну. Интересно, а где сложнее всего будет? Уже внизу у нас. Чую, все-таки это будет сейчас радар. А наемники не особо-то и страшно их можно запрос так-то приложить 36 36 человек тут пацана выручайте 36 ну уже 28 все равно 36. Ой, ой, ой, вот ой, у точки мы точки ты не слабо. запасливый был отец. Ух ты, не слабо. запасливый был отец. Так что это? Деревня. Точка. Логов. при привол на плитах. Давай пойдем на барьер. Это же барьер, да? Лагерь. Барьер вот он. Это кто у нас? Хватайте москвы, суки! Его. Лежать. Ёб твою мать. Ой, как... хватался радиации. Да хорош уже, я и так уже... Умер жопой. Что у тебя есть? ого Явно моим будет. Так. А сейчас попробуем. Поли! Молчной хер. б твоя мать. Да ну не, опять минус 5 тысяч. Ну что? что? Оба! Оба. Ай, надо быстрее, смайть отсылать Получи Минус 10. Хорошо, <звучат> <Ё -моё>. пацаны, <звучат> как же вот это хера-то, Ладно, в другом месте обойдем их. По иному. Прикрываем... Ветер. На нас великие ханы напали в Лиманске. Нужна помощь. Боюсь, я вам помогу только тем, что а -а -а, ветра больше не будет. А его скорой больше не будет. Че, все? Ляни. кончайте с ними. -пай -пай -пай. Так, похавать бы. Так. Да вы заманали, я их хераните а? твою мать. Еба. Идите, все. А, а то они над ним будут танцевать до кончания веков. Мля, пацаны, нужна помощь. Короче, мы пацанами идем щемить свободу на военных складах. Южнее аномалии играет пучок. Выдвигаемся через несколько минут. Со этих складов от лагеря вниз. Вы захватите базу лагеря. Долго я ее захватываю. Очень долго. Не знаю, сразу равануть на радар, либо переть на на мертвый город Не знаю. Так, и все равно я в минус, ну. да? Да. никаких территорий, мандует. Все. Мне и так денег не могу. сейчас бежим до, до до. до куда мы бежим? Мы бежим. Мы бежим захватывать. Дальнюю крепсочку. Сразу же. Рубаль фонарик на герои. Врубил. Заходим в крипточку, тогда меньше будет вероятность того, что пойдут с Мертвого города, а мы не усмотрим. Прицел был. Так. Хм, а интересно, я вот в минус ушел, да? Где мой кошелек? Не, тогда еще больше минус уйду так mm -mm. так наемники там двигают. у нас территория да. значит территории мы трогать не будем по на базу сразу же лишь бы сейчас не непредвиденно на нас не напали А, да, вот так. Всё. Так. Угу. Вот они наши набки. Получи, Фраер! Сердечный приступ, наверное. Или в ногу попал. Блин. Даже я уже от этой радиации избавлюсь. машины суки это ну ты конечно даешь это ж не надо так Руль, нафиг... это надо же так втыкать ш не видишь что тебе сзади точнее не, не чувствовать то что у тебя целая обойма в спину попала М да мне твои способности Ой, не не не не не никаких таких способностей. Ябну, не подумаешь. Ну да ладно. Точка захвачена. Что, сразу прям на мертвый город? Ёшкин кот. 8 сталкеров. Ладно, побегли сразу на... Не туда, туда. М -м -м. Нашивочка тоже. -то. Я твою забрал. Ты ешь. Да. Так, ну что, побежали. Да уже. Так, мы на мертвом городе. Где конкретнее? Так, знаю, давай сразу на базу. Её, ладно, хрен с ним пошли. Хабанем. Не, не не никаких Как же быстро ты, твоим твою мать. А их зато у меня почти. все Капут. Души по моему. Девушкин код. Постенька как-то. Постеньку. Ай мать, где ты? Алё, давай помогу Мне нужна высота. Ну или просто... Так. Вали, вали, Вот и загибайся, беги. лежи. Лежи. Да, я, падла, откуда ты... Ты, блядь. убили. Где ты, я Ладно. Меня ждет... Ой. Да откуда? Погоди, не стреляй. Где ты? Ладно, не важно. Блин, опять попали. Я ещ пономаля. Я порешу! Где? Вижу. Так, берем эту. Так, где ты валяешься? Так сигель белые. Лявали Получи, блять! Блин, а гребанный инвентарь. Чего тут мало патронов? Бэра, обходи, я абхайя, не не не -не. не надо было так попасть, а? Какая-то она Ладно. Так. Чисто. Чисто. Чисто. Чисто. Замечен противник. <связывается> Есть противник. В этой комнате чисто. Противник пугал. Блин, делай судчара. Так есть третий ай! Хватайте маслины, суки! <coughs> есть противник есть чисто я так надеюсь так чисто это тут имеется да? есть противник есть потери на крыше по-любому да? Ща мы с тобой решим ватт <свят> на крышу. пятый да, наверное теперь чисто Чё, печально Значит, на крыше последние два турских зданий. Пока они сюда не подошли. Ага. Я был прав. Oh, да, зачем? Хотя вот это можно. <гибрид> oh! Здание чисто. Следующее. <гибрид> Мешаешь. Стал не там, где надо. Так, площадь... Ой, да, это площадь захвачена. Это значит, нам нужно бежать в то здание и пытаться его захватить. Ты не думаешь, что это не время. Где он? Лови отвали, фраер. Даешь? Так, сейчас пробьем. Проникнем в то здание. Немандрожу, пацаны, обходи. За тебя приходится надраживать угол нахрен. Так, сохранимся, сохранимся и потихоньку продвигаться будем. Так, зря я так убежал. А... И, и это? А, ну да, это здание. Как... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вы меня не видели. Он бит, он падает. Так. Э, э рано вы начали, пацаны. Э -э, пацаны. Все. Ну и хер а. Мне даже ни хера не оставили. Я тут тоже придумал так, как мне войти. Магазин Капток на за этой двери а сейчас узнаем сейчас нам нужно найти какой-нибудь большой стол такой такой большой <как> ладно я еще раз сохранюсь и тебе тут У нас тут что-то есть. Поделились. Так. И... Да, е ⁇ театр. Есть. Как эти? обратно ну, и, ну, давай я ствол тут оставлю <сос> не не не не не не не ствол забери а калаш калаш калаш вот это нежданчик был. Но я чую состояние у оружия. Блин, не, нормально. Нормально, нормально. Но я еще что не унесу я все это. аптечки хорошо так как не зря сюда полез я б не сказал я сколько добра так а теперь вылезти живым не хватало отлично давай все ай багазюзер багазюзер дама еще скажешь что я вылезти не могу даже будет фиаско я... Да, ну не -е -е -е -е. так уже уже уже лучше если мы вот сюда теперь так я все равно не пролезу слишком Ляня ну, мо давай нормально. Есть, забираем, уходим нахрен. Ну типа привет. Глядя, нормальная дверь. Видел когда-нибудь такую? А я, а я ее сам сделал. Нормальная дверь закрывает все, что открыто. Да, ну я как как и сказал. А я не ухухаю. А я откуда знал, что это мины? Что это? Все, один. У меня... Ты, а это... это, я думаю, лучше. Так, это мы выбросим. Это, да нет. это мы оставим, это выбросим. Ч ⁇ что ли? Это все, что я смогу быть. Откуда сюда? Сюда, в Лиманск. О а ч, может, сразу в Лиманск? Да, ну и закат лох. Но это не закатовцы, это лоховцы. Так. У Лиманск. Йокерный бабай. Зачем я бед вс? Ай, как же жалко мне мой мою экзоскелет. Хочу проверить прицел. Не понял. Ласочки на хвост. В чем проблема? Я могу исполнять. Может, ты... И... Нет. Ладно, неважно тогда. Куда мне? Это что, лиманская? Лиманская. Это у нас... Рыристы. А что тебе оралит забыли собой ну, интересно если я скажу ну группе название группировки слух. сколько будет у меня просмотров наверное еще ниже чем военный ребят лощину не суемся там у нас вчера коробочку сожгли какие-то а, горелые бандиты обосновались. так вот уже две локации у нас захваченных армейские склады и да мы уже в лиманск вышли Ой, это фрыжилец вышли тогда в следующей серии мы